Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака рак на июнь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего, хочу поздравить тех раков, которые рождены в июне, и хочу пожелать вам, чтобы этот год обязательно привнес в вашу жизнь что-то новое и прекрасное. Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, переговоров будет находиться целый месяц в вашем знаке, дорогие раки. Поэтому в целом можно считать, что июнь будет для вас очень активным, подвижным месяцем, это тот период, когда не стоит сидеть на месте, когда нужно много общаться, находиться в движении. Но учите, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградным в вашем знаке и это может создать определенные задержки в вашей жизни или же в этот период определенные ваши убеждения и планы будут подлежать пересмотру. Это будет хорошее время для подготовки к важным процессам в вашей жизни, а также для повторного изучения какой-то информации или для того, чтобы вернуться к тем планам и делам, которые ранее у вас не получились. Венера, планета любви, отношений, отдыха, будет находиться в вашем 12-м доме в течение всего месяца и до 25 числа она будет ретроградной. Это может создать такой эффект, что вам нужно будет отдохнуть. И действительно, ретроградная Венера в 12-м доме дает немножко такой спад активности и даже может быть лень из-за того, что появляется сильная необходимость возобновить свой внутренний ресурс. Особенно если до этого были стрессы или какие-то ситуации, которые сильно вас волновали. Сейчас вам может понадобиться еще больше времени для того, чтобы эти резервы возобновить. Также это замечательный период для творческой работы в уединении. И действительно многие раки в июне месяце могут почувствовать сильное желание творить, создавать что-то новое. И к тому же ретроградная Венера в 12 доме может создать необходимость пересмотреть какие-то моменты, связанные с отношениями с другими людьми. Учтите, что в начале месяца с 1 по 3 число Венера ретроградная будет в соединении с Солнцем. И это всегда такой кульминационный этап всего ретроградного периода, когда приходит осознание, какой самый важный урок нужно запомнить, вынести из всего периода попятного движения Венеры. Так что обращайте внимание на то, какие события будут происходить с вами в этот период, особенно в контексте финансов и взаимоотношений. 5 числа будет лунное затмение в знаке Стрелец в вашем секторе работы и здоровья в шестом секторе вашего гороскопа. Это будет первое затмение на новой оси, поэтому, безусловно, оно внесет в вашу жизнь что-то новое даже несмотря на то, что это лунное затмение. во-первых вы сможете подвести определенные итоги, которые касаются работы. вы сможете увидеть результат вашего труда, но это все равно будет восприниматься как маленькая передышка перед большим забегом. Поэтому чем больше вы сможете сконцентрировать свое внимание на том, что у вас получилось, тем больше энтузиазма впоследствии вы получите для того, чтобы продвигаться вперед и продолжать свою активную деятельность. Также обращайте особое внимание на свое самочувствие вблизи этого затмения и прислушивайтесь к своему организму. Интересно, что в день затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект к Урану, и это может дать неожиданные встречи с друзьями, это может дать удачную коллективную работу и повтор этого аспекта будет еще 30 июня поэтому события которые будут происходить в эти дни могут быть взаимосвязаны с 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты в ваш 9 дом поэтому этот промежуток времени не подходит для переговоров с руководителями высшестоящими людьми а также для того чтобы посещать государственные органы и структуры и заниматься оформлением каких-то бумаг. Но после 11 числа Марс будет в соединении с Нептуном, и самая активная фаза это период с 11 по 13 число. И это может создать как раз таки острую необходимость оформить какую-то бумагу. Особенно это касается мужчин. Это будет очень активный период обсуждения каких-то важных моментов. К тому же соединение Марса и Нептуна само по себе дает такой яркий эффект, что хочется делать то, о чем мечтаешь, что что долго откладывал, к чему не доходили руки. Поэтому в целом нужно проявлять гибкость в этот период, не всегда получится делать то, что по плану идет. Нужно будет подстраиваться под ситуацию. С 18 по 20 число очень активное время. Марс будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. Это интенсивное время в плане взаимодействия с другими людьми. Это период принятия важных решений по теме взаимоотношений. Это хороший период для партнерской деятельности, для подписания важных бумаг. И в целом в этот период Меркурий еще будет стационарен перед своим разворотом, поэтому могут решаться очень важные деловые вопросы. 20 числа Солнце переходит в ваш знак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в самом начале знака Рак в первом градусе вашего знака. Это Очередное затмение в вашем знаке, но, безусловно, оно будет очень сильно влиять на вас, оно создаст большой импульс для того, чтобы начинать что-то новое. Это очень яркое затмение опять-таки в плане взаимоотношений с окружающими, в плане вашей личной самоидентификации. Это хорошее затмение для того, чтобы принять важные решения касательно вашего развития. Это затмение поможет вам ярко увидеть себя в будущем. Это затмение поможет вам найти способ реализовать себя. Поэтому будьте внимательны к событиям, которые происходят вблизи этого затмения. И берите большой орбис, можете смотреть даже за месяц до и за месяц после этого затмения. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем девятом доме. И это может создать такой момент, когда вы захотите менять что-то в своем мировоззрении. Или это просто будет идти большой акцент на вашу духовность, на то, во что вы верите. Это желание как-то отстраниться от ежедневных проблем и погрузиться в что-то большее. Поэтому не исключено, что активность вблизи этой даты может снижаться, но в то же время будет желание развиваться духовно или же в интеллектуальном плане расти. 28 числа Марс, планета активности, переходит в знак Овен, в ваш 10 сектор, который отвечает за карьеру, жизненные цели, планы, за перспективу. И на самом деле Марс вовне будет находиться до конца года и даже дольше. Это связано с тем, что осенью Марс будет ретроградным. Поэтому в конце июня, в начале июля будут проявляться тенденции очень длительные, над которыми вы будете работать плоть до конца года и поэтому будьте внимательны опять таки к тому какие новые моменты появляются в вашей жизни и рассматривайте их с учетом того что над этим нужно будет усердно трудиться до конца года 30 -го числа Юпитер соединится с Плутоном это две медленные планеты и всего они три раза соединяются в 2020 году Первое соединение произошло в начале апреля, второе будет в конце июня, и третье будет 12 ноября. По этим соединениям в вашей жизни могут происходить важные события, связанные с темой партнерства, взаимоотношений, сотрудничества с окружающими людьми. Это может быть важный этап в плане построения вашего личного бренда или в плане вашей аудитории, Седьмой дом отвечает за людей в широком смысле слова, это те, кому мы интересны. И этот интерес может проявляться как в контексте личной жизни, так и в контексте вашей работы. Поэтому в целом можно считать, что для вас 2020 год хороший, чтобы работать и взаимодействовать с другими людьми. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Желаю вам всего хорошего и до скорых новых встреч. Пока-пока!